Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфисек! Всем привет! Да, бешеная курочка у нас Офисек. ну а я, собственно говоря, буду за овечку играть. Овечку. И куда да, мы пойдем нас... сегодня? Да, все в тот же старый особняк. У нас там еще что-то интересненькое должно открыться, так что М -м -м. давай допрыгивай, если сможешь. Оба. Все, отличненько Так, и подарок все в том же месте. Но сразу монеточка О, есть. Двери нам. Так, ну я поставлю так, чтобы было все хорошо. Так, и сразу вот так. М -м -м, пускай будет так. Так, и пускай будет вот так. Главная дверь то <Оп>. есть. Да. <говорит> <говорит> <такое. говорит> Неудача. <Оп>. подожди. <говорит> Давай забирай свой подарочек. Водопад, уровень. Водопад. Надеюсь, в следующий раз мы все-таки попадем в водопад. Ну хоть монетку забрал офицер. Ну вот слишком просто. Так. Все, я знаю теперь, что будет. Теперь у нас будет ветерок. Обдувать? Так. Я даже не знаю, чтобы сделать такого интересненького. Но, в принципе, можно вот так сделать. Да, отлично. Мне все нравится. Ты серьезно? ну ты серьезно. Посмотрим, как он сработает. Хорошо, он сработает, так что нас прижмет. Зачем ты это сделал, я не знаю. А, ты стоять не сможешь. Окей. Я не знаю, как мы это будем с тобой проходить. Так, ну вроде как пошел, да? Пошел. Ух, ее. Да, хватит прыгать-то. Так. Пошел, да? Добрался до конца? Ага. Yes. А что тут? Слушай, тут еще кнопка есть. Ну да, ты отправил мне лифт. Спасибо. тебя еще дверь открылась. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да что ж такое-то? Не, знаешь, я, пожалуй, буду проходить по-другому. Привет! Ты на ко мне спуститься. Да спускался. Пипец. Спустили Самоуверенность первый признак проигрыша. А я, пожалуй, по стариночке. Все. Мне предлагают сдаться. Давно пора! Давно пора. Эй, е Я даже так. не думал, что так можно. Ну что, а теперь будем усложнять. Хотя я даже не знаю, как тут можно усложнить. Но думаю, вот так будет получше. А, ты хочешь, чтобы. Шling... Ты серьезно? Ну ты серьезно. Я усложнятель. Хорошо, хорошо. Великий усложнятель. Великий усложнятель, да. Я понял. Ну удачи, короче, тебе великий усложнятель. А мы тут. Мы даже не дойдем до туда. Ну что ты поставила? Мы будем мучиться. Да нет, сделаю проще. Что? И самоубийца нельзя даже. А! О, какой кошмар! Что ты делал? Что ты наделал? Что ты бегаешь? Не бегай. что это такое? Но зачем ты это сделал? Надо было после двери, да? Да хотя бы был бы возможности момент чтобы это все локализовать ну как ну что делать-то ну ну скажи ты решил сдаться самоубийца надо что-то с этим вентилятором делать. Так. Я думаю, вот что надо. Вот это мы Ну давай, ставь. А на тот вентилятор. а Не, ну на вентилятора а не на дверь. Ну зачем? Ну что ты сделала? А, ну хотя ладно гении мысли одинаково, да но правда я сейчас реально подосрал пусть как ты через эту кланись нет обойдешься иди прыгай так вот это а она вон как крутит еще да. У! <свес> а как тут-то дальше? Фу. Я вспомнил, кнопка же есть. Слушай, а его отправят-то надо кнопку нажать, да? Нет, не надо. Да твою ж! <свес> Слушай, как это угарно! Лифт, я жду тебя. Да японы! Так, мне предлагают сдаться, но я как бы нет. Нет, пожалуйста. Да стой, ты успеешь побить. Боже, это до слез. Это просто хватит меня трогать теперь вечно избивать пипец ложечки кошечки это же и дальше будет только хуже надо вентилятор ставить а что будет если два вентилятора ну я не знаю больно во-первых А ты еще хочешь усилить нет, я хочу сделать так, чтобы прям было вообще по красоте. Yeah. Вот, да, точно все. Я знаю, что нужно поставить. <coughs> да, вот сюда. А если... О, тут будет победитель идти. Да, да, да, да, -да, -да. <coughs> Если он дойдет. <coughs> О, да, опять я на <coughs> эту хрень. <coughs> <попадался>. Все, <coughs> меня теперь будут избивать. Давай у <сас> меня не есть видел? шанс <сас> ты не забываешь, что теперь этот цветок по кд <сас> долбит да еб <сас> <сас> <сас> <сас> че меня калашматит все <сас> <сас> <сас> я не знаю, что тебя там калашматит <сас> но цветочек занят мной. <сас> Пипец эти воздушные потоки, блин. С льдом. Блин, слушай, я заколебался получать от цветка. Давай уже и ты, да, получать Да, получи уже свой урон. Топиндец. А как в него вообще не зайти? Вообще не дают. Она сверху прыгаешь и скользишь, и там еще эта хрень. Дальше будет только хуже, поверь. Mm. Так. Все Хотим вот... немного более, да? О, я знаю, как сделать немного более. Вот так вот. Но... Вот так, короче. Какой-то шанс будет. А, мы... Ну все, кнопка закрыта удачи. Смысл? Ну тогда это будет подталки. Да, да, да, да, да. Боюсь, что цветки нас подтолкнут куда раньше. Грёбаный цветок! Нет, все, это хана. О, теперь эта штука пока не работает. Стой, да да да да да да да да да да да да нельзя убить, а? нельзя. А как? Ну сделайте что-нибудь. подожди я думаю, как тут пройти. Тебе на перчатку надо запрыгнуть. А там медок. Уха-ух! б! недок блин гудок туда вообще нельзя там поток короче вверх на тебя это какой сносит кошмар. это какой-то кошмар надо что-то сделать например надо так вот ну, сделать. вот все просто... Отлично. Ад... Не успел. А да. знаешь, что теперь будет еще? Монетка будет вот тут. Будет... Нет, вот. Будет подгонялого. Мать! Подогнала нас. Боже, это будет самая непроходимая карта. Ну, нет. Так, я сделаю часть ну что, здесь? Ну здесь так здесь. О, все. Что да, вот так теперь быстро <смех> Это не, не, не. Ну ладно, давай вот так, чтобы была хоть какая-то возможность. Нет, никакой возможности нет. <смех> Слушай, поставь, ну куда-нибудь. <смех> ну Сюда. вот да, на край колечек, Только разверни. <смех> ну ладно, да, пусть будет. Я правда не знаю, как мы это будем проходить все. Оба. кого да Нет. О, о, нет! <смех> <смех> да, боже. Да, <с> я не могу все учесть. <с> <с> <с> я тоже поверь Я не могу все учесть. А. Я не знаю, я не знаю. Ну давай вот, вот что-нибудь одно, вот что-нибудь одно, что-нибудь одно, что что-нибудь одно. Что -что одно. Ну вот это. Блин, я не попал. Так. Блин, надо было... Поставь вот сюда. Нет, ниже финиша. Он на ту платформу. На какую? Вон я вот Это Да. Ну вот эту? Да. Причем вот с такого... Да, да, да. О, прикольно. Подпрыгнул Что у тебя там? Монетка? Так, вот так сделаем. Да. А теперь думай, как это невозможно. Так, я подожду. Да А я в стекло ушатался. Сейчас еще меня ударит. Ай, капец! Ой, жесть! Еще три раунда осталось, понимаешь? У нас легче не становится. Да. Блин, ну я уже не знаю, что делать на самом деле. Надо тарить монетки. Ну, вот так. Я не знаю зачем, правда. Ну, вот так. будет, да? <свист> <свист> <свист> нет, туда я, не я, надо, я, я, туда я не трогай. Не, я не знаю просто, ну, короче ну, вот, ну, ну, ну, ну, ну короче. <свист> короче Зачем? <свист> должен попасть туда. <свист> нет, нет, да. <свист> ты от ужаса уже вообще, да? Чем, блин? А теперь ты понимаешь, да, какое стекло там было? Слушай, это реально невозможно пройти. Это Unreal Engine. Ты знаешь из всего этого, что я удалю? Зачем? то это... Зачем? Мне мешал вентилятор, понимаешь? И только он. Капец. Не-не-не, подожди, еще кое-что мешалось знаешь что мешалось еще не ну реально надо все-таки короче как-то сделать это но ну, более проходимым потому что мы ну, нереально Ну, блин я не знаю даже можно попробовать она в понимаешь оно все не зацепляет ладно вот так все отлично зачем Зачем? Ты мало того, что не угадал с тем полетом шайбы. Смотри, смотри, дальше. Это до бесконечности. Это до бесконечности. Последний раунд. Ладно, давай на последний раунд. Очистим карму. А, ты хочешь вот эту очистить? Ну. Ладно. Ладно. Вот так. <свес> Очистить карму ты решил, да? Очистить карму. Ну вот так тогда. Тебе будет очистка карму. а ага, ты думаешь, этот цветок тебя не шибанет, да? Шибанет, да. Все шибанут. Ну зачем ты это делаешь? Куда ты хочешь попасть отсюда? <связывая> Понятно. Поставил. О, её. Слушай, ну я хотя бы успел оттуда спуститься. <связывая> <Да>. <связывая> <связывая> Там тайминги не совпадают. <связывая> ну давай, пытайся. <связывая> что что? ты? Дум! Это будет самая дебильная победа суперовцы. Но она победа. Ну, а если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о на видео, оставляйте свои комментарии. Ну а с вами сегодня был Дел и... И петушара ЭфиСЕРК! Всем огромное спасибо за внимание. И пока, ребятки и девчатки. Да, всем удачи и всем пока.